Здравствуйте уважаемые друзья, сегодня мы рассмотрим результат нашей посадки, два года назад, я снимал видео по нему, как мы сажали изгородь из туи брабант, ну мы сажали примерно на метр около четырех штучек, раз, два, три, четыре, ну да здесь где-то метр есть, и 40 штук у нас вышло, в районе 10 метров изгородь получилось. Эта туя, как была посажена, сильно не поливалась, поэтому она сейчас переболела, уже второе лето стояла под 50-градусной жарой и я ее поливал, я вам скажу, за лето я ее полил 4 раза или 5, не помню сейчас точно, но очень мало поливал. Сейчас к зиме, конечно же, я и дам воды, чтобы она наполнилась. И весной, опять же, дам самые важные моменты, когда растения требуют воды. Это весна и осень. В зиму. Ну и летом, естественно, по возможности как можно больше. Если бы я поливал каждый день и чаще, то она была бы была набите и красивей. Вот это здесь желтая, это обычный отпад осенней утуи. Так что здесь ничего страшного нету. Она живая, она пойдет. Опять она может покоричневеть. Конечно же, ну. На солнце я специально сажал на солнце. Если мы посмотрим, вот там вот у нас вот здесь три туи, вот которые стояли в тени, то есть солнце било оттуда утреннее. Вот они какие набитые, видите? Эти были бы такие же. Ну, видео, какими мы их сажали, там есть. Эти были бы такими же, если бы мы им дали притенение но извините я специально посадил чтобы она выжила, чтобы она испытала, закалилась как бы она сейчас закалилась, на следующий год я думаю будет набитая прекрасная изгородь уже, уже на следующий год, сажал я ее четырехлеткой сейчас получается уже шестилетка это, ну а так дорастим Потом я буду следить за ней и снимать дальше ролики.